Озвучите, пожалуйста, еще раз убеждение. Какое убеждение? Похудеть — это трудно. А, похудеть — это трудно. Значит, мы сделали шесть карточек, на которые написали сейчас, что, с чем мы будем работать, и начнем. Остановитесь возле первой карточки сейчас. Возле первой карточки. Эта карточка называется «Мое мнение. Я считаю, что...» И вот надо просто постоять, успокоиться, вдох-выдох, все хорошо, все отлично, и прочувствовать по телу все, что ощущаем, какой образ будет, то есть мы сейчас будем прочувствовать, и сейчас ваша задача сказать, в чем вы уверены, то есть мое мнение, считаю, что вот в чем вы уверены твердо? Просто сказать это. Угу. Я уверена, что я женщина. Хорошо. Я уверена, что я женщина. И вот сейчас, когда вы это говорите, что вы ощущаете? А какие идут по телу ощущения, ну, что чувствуете, а какое состояние внутри, снаружи. Все это отмечаем. Можно проговорить это даже. Небольшое ну, покачивание и такое. ноги стоят уверенно, прям... На полу, uh -huh. как, знаю, как, как на постаменте, как они, как влились. Uh -huh. Uh -huh. Как на постаменте влились, да? Uh -huh. Да, и небольшое покачивание, как из стороны стороны. Хорошо, покачайтесь. отлично и как сейчас ощущение по ногам тепло Комфортно, спокойно. тепло, комфортно, да, хорошо. Теперь переходим на вторую карты, карточку. Вот, Возможно, что, да, 50 на 50. А здесь нужно открыть сомнения. То есть, здесь э, что-нибудь такое, которое ну на 50% вы уверены, на 50% нет. но это не связано с вами, это что-то внешнее. Возможно, что. Возможно, сегодня пойдет дождь. Угу. Возможно, сегодня пойдет дождь. Угу. И как ощущения в теле? Какие изменения в теле происходят? Опять покачивание, да? Вперед, да, назад качает, но сильнее, там чуть-чуть просто, а сейчас сильное покачивание. Трее качает, ага. Чуть-чуть ага. ага. нога скашивается, да, в сторону? Ну да, угу. правая нога в сторону. Хорошо. Пойдем на третью карточку. Музей старых убеждений. И о чем-то, например, когда-то я думала, что когда-то я думала, что, что уеду жить на север. Ага, уеду жить на север. Ага. И что сейчас происходит? Ага. поднялись, как бы не качалось ничего, но вот так руки поднялись. Руки стали подниматься, да? Да, руки стали подниматься. Это хорошее ощущение или нет? Ну, да, нормально. Комфортно. Комфортно. Да, хорошо. Тишина и нормально. Ага, тишина. Хотя к четвертой карточке. Открыто к новому, да? Допускаю, что каждый имеет право на свое мнение. Угу. каждый имеет право на свое мнение. Допускаю, что каждый имеет право на свое мнение, да? Да. Угу. И что здесь происходит в теле? Ну идет против а -а -а. раскачивание Раскачивание. Против часовой стрелки. ощущение в теле. Спокойствие, как бы нормально кружусь. Спокойствие, тружусь. Теперь пятая. Пятая карточка. Почти уверена. В чем почти вы уверены? Что все мои орхидеи скоро зацветут? что? Что все мои орхидеи скоро зацветут? Угу. Что все мои орхидеи скоро зацветут угу. Отлично. И как по телу? Какие ощущения сейчас? Какое чувство? По кругу, да, раскачка идет? А, опять по кругу. Ну, сначала по часовой, потом пошло тепло в руках и против часовой начала. Угу. Тепло в руках и часовой да. Угу. И еще одна карточка. Истина, безусловно, что? Туда вставайте. Какие для вас истины? Это безусловно такие. Есть истины. У меня в аквариуме три черепахи. Что-что? У меня в аквариуме три черепахи. Это точно но это, ну, это сейчас а вот если то есть еще что-то взять какой-то вот как ценность как вот то что более высокая любовь спасет мир угу. любовь спасет мир И какое еще ощущение? Слезы и мурашки. Угу. Слезы мурашки. Это слезы радости? Облегчение. Угу. Облегчение. Супер. Хорошо. Отлично. Да, побудьте в этом состоянии. Угу. Отлично. Садитесь.